Здравствуйте, меня зовут Елена Георгиевна. Я работаю гигиенистом в сети клиник Мегастон. А вы можете предположить, что бывает, если не снимать зубные отложения или делать это нерегулярно? Практика показывает, что регулярно проводят профессиональную гигиену рта люди старше 40 лет. То есть это те, кто уже прошел многие этапы лечения. Это лечение множественного корейства, удаление зубов и имплантацию. А вот молодые люди возраста до 40 лет составляет всего лишь треть от числа пациентов, проводящих профессиональную гигиену, полости рта. Если ваша самая большая мечта видеть как можно реже зубного врача и в то же время иметь здоровые зубы, здоровую десное и свежее дыхание, иметь возможность смело и открыто улыбаться без стеснения, общаться в любом обществе, регулярного проведения профессиональных регионов полустерта вам не избежать. Некоторые наши привычки, которые на первый взгляд кажутся невидимыми, например, в или нерегулярного ходка полустирта, в итоге могут привести к серьезной проблеме, то есть образование и надежу. Современный помощник Google вам подскажет множество вариантов, как сохранить ненастрежную углубку домашних условиях будь то, сода, алоэ вера, кожура, апельсинов, кунжута, розмарин, яблоко и жир, но это далеко от качественной профессиональной чистки зубов. Да, вы бесспорно можете воспользоваться любым рецептом, но вы уверены, что пытаясь самостоятельно справиться с назревшим проблемой, вы охватите все зубы, все поверхности зубов и не навредите самолечению. На самом деле есть три вещи, которые стоит беспокоиться. Это налет и зубной камень. Зубной камень это как коров, в котором живет множество бактерий и коков. При скоплении зубных отложений изменяется ваш полости рта. Начинают размножаться патогенные бактерии. И это всего лишь начало проблем, таких как неприятного запаха из полости рта, бюнгивита и корица. Если и если не провести комплекс мероприятий, направленных на устранение первых признаков заболевания, то можно получить комплекс осложнений любит путика и парадатида. Чтобы не допустить этого и сохранить безупречное состояние полости рта, рекомендуем проводить профессиональное гипьело полости рта каждые 3-6 месяцев. Комплекс Начинается с осмотра оценки клинической картины, определение а кровельных а зон. Затем проводится ударение зубных отложений три этапа с использованием ультразвука, аэрофло и немаловажный заключительный этап – это полировка зубов пастой, щеткой и ристинками для создания гладкости поверхности. И еще раз напоминаю, профессиональный пикеток омыска льда должна проводиться каждые три шесть месяцев. До встречи!